Растворилась, так как и появилась, я говорила, что я лучше, муж лучшие друзья. А это я поверила, наивная, вот такая вот фигня. Моя подруга растворилась, так как и появилась, Я говорила, что я лучше, лучшие друзья. А это я поверила, наивная. Вот такая вот фигня. Утро в школу так неохота. Завтра игра по волейболу не конченная соревнота, не с кем-то а о Чишки все забились в игру боту, девчонки по углам, а ты одна себе одна. Телефон звоню, может ответить уже кто-то, но нет никто. Послушаем Яги и Эншмиля, отдельно все пройдусь по центральной, не по квартире. Как вспоминаю первого, как все мы замутили. Банально закрыли, но что-то все не так Не верится никак, ведь друзья есть вопрос Или все сон, как папа говорит Пойму все с возрастом, как деньги есть На словах так все друзья на поступках ноль Но так нельзя, сначала она звонит Месяц пройдя, потом уходит молча Какие выводы, какие поводы обратно встретишь в школе, косые взгляды, слезы Не стоит этого, ты не одна Это не дружба, это не дружба Это фигня